Так, 5 способов, как реально заработать деньги в школьнику. Значит, смотрите, я, наверное, показываю разворот вам. Первым делом, что такое деньги? Ну, блин, наверное, такая тема. 5 способов. Первый способ сразу говорю, наверное, самый популярный, это видеоблогер. Значит, сколько он зарабатывает и сколько нужно иметь подписчиков, чтобы подключить монетизацию или что-то еще. Я вот читала, что нужно 1000 подписчиков и 4000 часов просмотра за 20... Ой, ⁇ -мо ⁇ один год. 365 дней. Чтобы не рубли зарабатывать, а тем самым уже выходить на 2 доллара. Они у меня сейчас находятся здесь. Хотите, чтобы я вам их показал? Ну, в принципе, если вам будет видно... Ой. Не... Извиняюсь. В принципе, думаю, будет видно. Вот они сейчас, они 2 доллара. Если бы вам было бы это видно. Э, поподробнее, поподробнее смотрим. Это просто немножко, может быть, похвастаюсь. Э, а потом уже приступим к второму способу. Тоже социальная сеть, можно зарегистрироваться на любые социальные сети, а пока я зарегистрировался везде, и еще тот социальный сеть где вы тоже можете вместе со мной их подзаработать. Ну, первая социальная сеть это YouTube, а вторая, как не кажется, что вышла Routube, да, могу вам тоже, в принципе, показать, вот партнерская программа Routube. Она вот так вот выглядит, и если вы хотите к ней подключиться, нужно иметь 5000 просмотров обычных. Сколько их у меня, и сколько нужно времени на это. А сколько на канал я вам сказал? Еще не сказал, но вроде бы минимум год. Можно по-разному. Встретил в канале разных, и в принципе узнаете. Так, выбираем за все время. И, блин, меня списали просмотры. Раньше их было где-то 6. Теперь становится обратно. 5000 и снова монетизация подключена. То есть, тут еще ошибочка. Количество подписчиков 3. Мне там 10 уже. Я их даже не пиарил. Ну, немножко так кинул, но никто не подписался. По-любому кто-то с срутого смотрит. 10 человек. Поэтому, если вы хотите, если у вас есть и вы из РФ, то можете, в принципе, зарегистрироваться. Только то у меня проблема, что я не из РФ. Если вы из Российской Федерации, то напишите мне лист сообщением. Да, мы этот аккаунт привяжем к вам и, в принципе, лист сообщением. Тогда вы сможете уже зарабатывать рубли. Кстати, тут отличие есть в евро. То есть они уже стали разными. 50 евро и дальше. В Чем отличие? Где старое, где новое? если было бы вам видно где старое где новое, а ну-ка угадайте, ну это, думаю, и так понятно, где старое где новое, может быть я не такой мастер, но не все одинаковые. Если тут посмотреть с какого года выпуска, то если тут посмотрю а если на 2017-2017 ну, -то в общем теперь говорил как же заработать вот такие вот деньги в принципе 100 долларов в принципе чтобы заработать нужно третий 3, 3 способ переходить к третьему у нас, значит, это у нас зарегистрируйся на реферальные ссылки и продавай свои товары. Ну не твои уже товары. Если ты зарегистрировался, например, алиэкспресс там разные социальные партнерские программы. Напиши в интернете, тебе просто будут дадут. Там будет реферальная ссылка. Ты можешь перейти по ней, ты можешь отказаться по ней. Твой выбор. Выбор. Потом ты сможешь с помощью этой рекламной ссылки сам создать свою ссылку и рекламировать телефон, который я сейчас снимаю. А вот эту камеру, которую можно, в принципе, снимать. Она достаточно дорогая. Напиши в комментариях, как она называется и сколько она стоит. Рубля, гривнах и всякотокон. Значит, про YouTube я рассказал, про YouTube рассказал, про дальше телеграмму. Это лучшая сеть, если... Вы можете любой контент вылаживать, вас не будут удалять, потому что на YouTube у меня уже видно нарушение. На Рутубе тоже скрывают некоторые нарушения, а на Телеграме можно что угодно, потому что это личная ваша группа. Встаете, рекомендуете, пиарите или просто создаете пост, паблик. Даже если там будет 10 подписчиков, которые подписались, они в принципе и что-то интересно, они авторизовались авторизовались через телефон а это главное потому что подписался через электронную почту а что для людей главное электронная почта или телефон пиши об этом в комментариях но я думаю телефон поэтому телеграмм там будет очень мало подписчиков но они остаются значит получают уведомления каждый ваш пост поэтому не пустите так э, с ровом много конечно же для начала чтобы был контент больше с топками пачками как говорится тут в инстаграм ставить аккаунт там тоже можно так же самым я создаю только как то мне разнообразие нужно только один контент влаживать чтобы были деньги тем самым можно так сделать можно снимать даже игры которые я сейчас и показал когда я сейчас снимаю игру просто я понял тактику теперь нужно что хайпит, что снимай. У меня сейчас хайпит э, эту игру. Э, если того, что -то другое, что -то другое. Я буду экспериментировать. YouTube это прям для эксперимента. Вот. Что можно еще сказать? Еще способ четвертый. Покупай криптовалюту. Смотри мои ролики. Инвестируй. Пятый способ тоже связан с этими. Это делать депозиты и купить Покупай акции, облигации, финансы тоже, в принципе. Может, давайте шестой способ. Если прям так создать свою компанию, м -м, превьюшки там. Сначала я, потом уже кого-то нанимаю, школьников. Но даже не знаю, они, скорее всего, не захотят. И, и не хочется этого. И реально нужно хорошим дизайнером. Их будет... 5, достаточно, надо делать 100. Это YouTube только может, там 100 сотрудников, 100 тысяч сотрудников, потому что наверное, огромная компания. Не прибарчивайте со сотрудниками, это будет шестой совет или пятый. Э, топчик или как-то его способ, чтобы заработать без вложений. Тоже есть некоторые полезные советы. Это, конечно, долгая история. Еще 7 седьмой добавлю, точно. Может это будешь пятый. Это значит инвестирую в недвижимость. То, что вот, вот это похоже на недвижимость, наверное, в на, комментариях. На 4 Или же покупай квартиры. И можешь продавать. Ну тогда у тебя будет больше, чем у меня. У тебя будет не такая вот стопка, я он тут ровно поставил. Вот она очень маленькая, у тебя будет вот такая вот очень дорогая стопка. Но ну, это прям новый уровень, прям сотый левел, если вы будете играть в эту игру. В принципе, как-то так. 70 просмышл, саму самого Макс и что-то не договорил, пиши в комментарии, я показал 5 способов. И на YouTube есть 3 способа. Мы тоже проговорили про них. Телеграм, заработок, ОИКС, продать, купить, Ой, там у вас Алиэкспресс и так дальше. Вроде бы что я пропустил, напиши в комментариях, чтобы я спанил. Всем удачи и всем пока!